Шоу Мозгоу на народном радио и в этом часе с нами постоянный эксперт шоу Мозгоу, Леонид Орланд, телесно-энергетический психолог. Привет, Леонид. Привет, привет, Артем. Мы сегодня будем говорить об эмоциональной сфере человеческой души, об эмоциях, о том, какие они бывают какие они позитивные, какие негативные, стоит ли подавлять эмоциональную сферу, насколько сильно их стоит выражать, и многое другое, что связано с нашими эмоциями. Но ну, а вообще, давай начнем с того, какое место занимает эмоциональная сфера вообще в нашей психике, насколько это важная часть. Ну, смотри, мозг человека состоит из трех частей. Первая часть, так скажем, неокортекс, это то, о чем мы думаем. Вторая часть, лимбическая система, это эмоции, это ассоциации. И третья часть, это наши поступки, это рептильный мозг, это то, какие, как мы, какие действия мы совершаем под влиянием эмоций э, в то время, когда поступают какие-то события извне. То есть, по факту эмоции это треть жизни. Треть жизни, треть нашей психики. Ну, да. Но получается так, что все в нашей жизни сопровождается эмоциями. Мы все, приходим абсолютно. На работу, мы устраиваем свою личную жизнь, мы покупаем дом, мы заключаем какой-то договор. Все это способствует выработке и положительных, и отрицательных. Ты знаешь, новейшее исследование говорит, что в начале подсознание, ну, основываясь на предыдущем опыте, но основываясь на эмоциях, формирует выбор. Ну, то есть принимает решение, буду, идти, иду на это, соглашаюсь на эту работу, или там женюсь на этом человеке, или не женюсь, или не соглашаюсь, да, и только потом вот это принятое подсознанием решение поднимается в голову, ну, так причем в неокортекс, в осознание, в, ну, в мышление, вот в думалку. И потом думалка, о, а я принял решение. Подсознание, ну, да. оно принимается эмоциями. То есть первоначально есть какая-то внешняя. Внешняя ситуация, внешний стимул какой-то, на который идет эмоциональная реакция, и только потом голова это все переваривает, это все... Осмысляет, осмысляет да, осмысляет. и принимает... Тогда получается странная штука, что эмоции нами управляют? Да. И, и как, мы должны это состояние подавлять? И нет. иногда идти по этому течению, потому что порой Тоже нужно нет. слушать разум. Смотри. Да, вот правильный вопрос задала Наташа. Вот Смотри. Э Тема прокрастинации, да, откладывания на потом, если русскими словами, да, в чем ее суть? Когда голова, вот думалка, да, говорит, надо идти и делать, надо что-то как-то вот включаться, идти, зарабатывать деньги или там создавать какой-то проект, ну что-нибудь надо делать, что да? Да, да. А подсознание, то есть эмоциональная система, говорит, а не хочу, а боюсь, а страшно. А еще там а что-нибудь что против? Да, бабаяга против, внутри. Uh -huh. Внутренняя бабаяга против, она включает эмоциональный тумблер, туда не, не идем, и мы туда не идем, и голова может сколько угодно говорить. Я хочу туда, а подсознание формирует, ну, это, начинает переключать внимание, люди начинают засыпать, еще все что угодно Куча, куча предпринимают. Да, это да. Такое внутреннее умает. противоречие. Что же тогда да. делать, если тебе нужно это сделать, ты это понимаешь разумом своим, но эмоции тебя подавляют. Нужно объяснить э, своим внутренним частям, вот этим вот, которые боятся. Да, всегда, когда есть некий страх, значит, есть некая внутренняя так называемая субличность, часть о тем, часть души, можно так назвать, да, да. которая боится, и которая не знает, как справиться с вот этой неприятностью, с вот этим страшным событием. И тогда нужно показать. И это зачастую внутренний ребенок. И тогда нужно этому внутреннему ребенку сказать, окей, ты как ребенок, ты имеешь право бояться. Но также внутри меня есть еще другая часть, так называемая внутренний взрослый. Которая знак, которая сильная и которая знает, как справляться с этой ситуацией. Пример из моей жизни. Э, делал дома ремонт. Нужно было начать делать дома ремонт. Ремонт просто колоссальный. Да, капитальный ремонт дома. Я и Где-то за два дня до вот, день Че, я понимаю, что я, да, при всем моем образованности, проработанности и так далее, я боюсь. Я понимаю, что у меня мандраж. Начинается капитальный дом, будет ну, разрушен чуть ли не до стен. И а я боюсь, и меня колотит от страха. Я обратился внутрь себя и увидел вот там вот маленького крохотного ребеночка, который боится. Я ему говорю, слушай, все нормально, ты сиди гуляй, да, у меня тут внутри есть внутренний взрослый, вот та часть, которая уже не один дом отремонтировала. Да. Да? И, и построила это... И она это все... Вот этим всем будет заниматься она. А ты, ребеночек, иди отдыхай, гуляй, наслаждайся. Это такой способ, э, рецепт, поговорить с самим собой. Да. Распределить, ну, как бы навести такой э, порядок внутри себя среди вот этих голосов. Да, да, да. да. да. да. да. да. И сделать. Хорошо. Э, часто нас в школе, в детском саду, многие родители учат детей, э, или не учат, а заставляют подавлять эмоции. Подавлять эмоциональные Ужасно. порывы, которые есть. С, ну, вот я на своем пути, да, а родители, может быть, как-то не так, ну, от родителей я не помню этого, но в школе это было сплошь и рядом. Угу. А, Особенно... Как с этим работать, чтобы было правильно? Смотри, нужно не подавлять эмоции, а учиться ими управлять. Угу. И давайте, ну, тогда уже получается общий ответ, да, если эмоций слишком много... Нужно понимать, на что они направлены. Да, эмоция ну, Давайте так начнем с того, что такое эмоция. Эмоция это реакция на события. Как положительная, на... так и отрицательная реакция, да? Реакция как индикатор, как я, ну, как вот я, мое подсознание, сознание, вот весь мой жизненный опыт, как мы реагируем на возникшие события. Uh -huh. События, возникшие, может быть, там приехал транспорт или не приехал. Э -э выдали зарплату, не выдали, ну, у меня получилось ну, сдержать, это может быть внутреннее событие, угу. у меня получилось себя сдержать и не взорваться, не вспылить, не послать далеко и надолго, или не получилось, я послал. Да? Вот любое событие и эмоции, это показатель, как я на это все реагирую. И вот когда ребенок гиперактивный, это он требует к себе внимания он просто недополучает внимание от родителей, от окружающего пространства. И тогда это внимание нужно ему просто дать. Первое, это дать это внимание, а второе, ему нужно, ребенка нужно научить свои эмоции направлять, управлять ими конструктивно, когда надо выражать, а когда надо контейнировать, то есть сказать, окей, сейчас я сделаю 5 вдохов-выдохов, да, немножечко успокоюсь, а потом совершу, более эффективное действие когда взрослого человека охватывает суперсильные эмоции тоже ну, самое будь то гнев или будь то радость неважно но когда она есть вот то же самое но, но ведь бывает особенно женщины женщина если ты ей в этом в этот момент скажешь сделай пять вдохов она тебе пороже даст она или а один да, тебе... можешь... как минимум а... Хорошо, давай, вот такая ситуация, мужчина и женщина. Женщина громко эмоционирует на своего да, мужчину, да. да, как поступать в этой ситуации не, мужчине. Не обязательно вот эти фразы, что произошло, она тебе отвечает, ничего, и она сердится на тебя. Да, не э, возьми себя в руки, вот это вот, то, что <связывается> наоборот, <связывается> еще провоцирует. <связывается> да, провоцирует. <связывается> Нужно сказать, я тебя слышу. Я, ну, я, я слышу, что ты злишься, там, я вижу, что ты злишься, да, кто какое слово использует. Я вижу, что ты злишься, я вижу, э, что ты раздражена на меня и так далее, и так далее. И если хватает внутренних сил, то подойти обнять. Да? Если не хватает, э, сказать, вот можно я сейчас пять секунд подумаю, как тебе ответить. Да? Сказать не ты, дура, молчи, да, а дай мне. 5 секунд на подумать. Да? И в это время сидишь и дышишь. И думаешь, как же ей так ответить, чтобы сказать, не что, не что я тебя люблю, не дура. Нет, это, это просто... будет, это будет что еще упопобег, хуже. Да, да, Побег. Это такая-то трусливая уже уход от ситуации. Мы продолжим разговор об эмоциях, и я думаю, что во второй части э, нашей беседы мы как раз разберем подробно спектр позитивных эмоций в природе человека и негативных эмоций. И почему, как сказал Леонид, их соотношение оказывается один к четырем? Почему это так происходит? И обо всем об этом через несколько минут шоу Мозгол на Народном радио у нас в гостях телесно-энергетический психолог Леонид Вы шоу на Народном Радио. Но эмоции вообще на самом деле их колоссальное количество, 144 как минимум. Вот. Друзья, а вот то, что мы делаем, на, что называется, на рефлексах. Это к эмоциональной сфере относится или это что-то другое? А, нет, это относится к рефлек рефлекторной системе. Ну, есть инстинктивный. Да? Как раз это больше относится не, к, ну, не столько к эмоциям, сколько к инстинктам. То есть автомати автоматизмы. Нас учат, например, вот ну, боевых искусствах. То есть там обдумывать э, времени нет. нет. Есть, скорость мысли намного да. медленнее, чем скорость э, э, рефлекторная. Да. Ты когда э, какой-то навык, например, там, не знаю, блокировка, блокировка удара, ты вводишь это вот в эту рефлекторную память, угу. ты э, действуешь в ответ на это рефлекторно. Ты не еще это инстинкты, не... это чисто вот, вот та третья треть, да, которые да. телесные инстинкты. Угу. То есть, э, смотри, лимбическая система, она такая ассоциативная она формирует ассоциацию между внешним событием, да, ну, летит и, кулак, да, кулак летит в голову, да. и телесным действием. Голову, да. И да. вот это вот, э, это, это все равно эмоция, это все равно э, нейронный импульс. Но нейронный импульс может быть э, многовекторным, то есть человек может размышлять, либо там э, много, многоплановая реакция, mm -hmm. а может быть кулак от, отвернулся, да, все, да, такая да. жесткая, четная да. реакция. Вот она именно такая должна быть, потому что если будет многовешность, ну да. то будет замедление, а это значит, что это, это плохо, будет, да. Против. Все большие бойцы и спортсмены, они все на это... Они наработали да. свой инстинкт. Да, да, да. Поэтому у них большие у них скорости, у них четкие отработанные действия в ответ на действия противника. Но опять же, это как встроить привычку. Да? Mm -hmm. Привычка это тот же самый автоматизм. Mm -hmm. То есть автоматическая реакция на события то есть допустим утром просыпаться не пить не кофе, а воду например да это тоже привычка uh -huh. вот и чтобы ну, то что говорят да, что нужно ее повторять там 30 дней 60 дней uh -huh. да, да, да да да зачем для того чтобы просто на нейронном уровне, наработать некий, ну, некую нейронную связь. То есть вначале, смотри, вот если брать чисто нейрофизиологическую уровень, вначале ты форми... вначале один раз поступил, да, вместо кофе добровольно, осознанно выпил воды mm -hmm. да, утром. И раз сформировался единовременный временный нейрон, ну, временная нейронная связь, да, сигнал. Mm -hmm. да, Два-три повтора о мозг, именно как такая телесная физиологическая связь, понимает, что, ага, вот этой э, связью пользуются относительно часто. Ну вот за последние сутки, там, трое суток уже три раза воспользуются. Значит, ее нужно формировать постоянно. Окей, семь раз, э, раз проверили, ага, очень часто ею пользуется, Значит, туда ее нужно уши расширить. Там появилось семь нейрончиков. Ага, слишком часто пользуются. Значит, туда нужен дополнительный кровеносный сосудик. Вот И так получается устойчивая привычка. Понятно. Ну да. Только через повторение. Ну и для формирования привычек нужно, ну обязательно, особенно на начальном этапе, когда низкая, ну, низкая адаптивность, то есть высокая такая ригидность, жесткость, да, У -у -у. нужны себе какие-то события-помощники которые помогают э, новую привычку внедрить. Ну, Например, там, с вечера, понимая, что завтра нужно утром пить воду, а не кофе, да, с вечера кофе запрятать в какой-то далекий шкафчик, чтобы тяжелее утром было достать. Да. А утром сразу, на, э, ну, вернее, еще с вечера поставить на э, стол э, чашку воды. Да, такое, ну вот уловка, это там хитрость, но работает. Кого бы почитать вот, из психологов на эту тему? Вот на тему вообще обучаемости, формирования привычек, адаптивности вот, человека? Не подскажу. Я вот честно, знаешь, вот мое э, отношение, что для того, чтобы написать какую-то книгу, да, то зачастую хорошая, качественная книга, это результат как минимум 5 лет труда, да, ну там, жизненного опыта. Вот, потом, значит, эта книга пишется в течение пяти лет. Потом в течение этих пяти лет, ну, потом там, в течение года она э, издается, потом она доходит. Да, то есть, по факту мы сейчас, ну, когда читаем книгу, то получаем опыт э, 5-7 летней давности. Намного эффективнее проходить тренинги, потому что там человек как, что-то прожил, Скомпилировал свой жизненный опыт и сразу же это э, выдал формат э, там, видео тренинга mm -hmm. А в интернете mm -hmm. это сейчас проще. Поэтому, э, вот ты знаешь, э, есть такое направление бодинамика, да, телесной психотерапии. Mm -hmm. Вот там тоже очень хорошая дается работа с эмоциями, проработка. Mm -hmm. Ну как, на мой взгляд. Mm -hmm. ну, это те знания, которыми я оперирую, которыми я пользуюсь. Понятно. А ты кого-то рекомендовал в прошлый раз э, бизнес-литература какая-то. А Робин Шарма. Да. Ну, он чисто про бизнес такой, про достигаторский там. Ну, это скорее популярная литература, а не профессиональная. Так чтобы, знаешь, да. сдвинуть. Сейчас мышление. самое важное, это уже не. Если раньше мы искали информацию, это был как бы смысл был в том, чтобы найти что-то. Сейчас убегаем сейчас от этой информации. Волнуем, да. Сейчас надо разбираться. Сейчас в этой куче, куче всего надо рыться и находить то, что тебе надо. Потому что потреблять это все, это не способен ни один человеческий организм. Ну да, я вот понял. Я, знаешь, я в какой-то момент, ну там, пару лет назад, когда я еще активно блог э, вел свой живой журнал, ливдёрнул. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Вот э, я обнаружил, что в моей ленте слишком много всякого мусора, там кошечки, собачки кто-то рассказывает, жалуется, как э, страдает его Это бабушка. Еще в лучшем случае. Да. А бывает, что тебе дают там литературу, статьи, а попробуй в этом еще все раздражать. Так, так мало того, так, ну, мне именно раздражало, что было много мусора, который для меня, которое для меня ну, личного мусора, который мне не интересен. Mm -hmm. Я понял, что моя ошибка была в том, что я подписывался, вот увидел статью, да, ну, у кого-то в ленте, да. И сразу на этого человека подписался. Я не обратил внимания, что это за статья, откуда он ее взял и как много в его ленте таких статей интересно а познать. На, на рост такой, да. И, ты уже не с этим, никак это и вот э, то, что сейчас делают с имейлами ну, вот профилактика инфопотока, профилактика инфопотока, люди занимаются очень мало, угу. что нужно периодически отписываться от ненужных рассылок от ненужных, ну, друзей, так скажем, э, оповещения в, там, в соцсетях, потому что оно загружает, загружает информаток загружает пространство информационное. Да, красивое слово, психогигиена. Ну, так и есть. Ну, инфогигиена, психогигиена. Я просто, у меня крайняя, наверное, позиция в этом смысле, потому что я э, на выходные я иногда вообще выпадаю полностью из информационного потока, имею в виду, на воде, да. и вот это во вот как было в эти выходные, значит. Uh -huh. Я себе запланировал пойти на э, выставку, посвященную бездомным животным в парке Шевченко. У нас тут были ее представители, было интервью с ним. Uh -huh. Пошел? А и я рассчитываю, думаю, так, я в воскресенье полдня на пляже и часиком к двум к трем подъеду еще на эту выставку. Я так и сделал, но я же не знал, что в субботу произошла трагедия в этом лагере. Mm -hmm. Из-за этого траур, из-за этого была отменена выставка. Я этого ничего, это все мимо меня прошло. Я себе по своему плану пошел, приезжаю в парк, хожу как дурак по этому парку. А там ничего нет? А там ничего нет. Я спрашиваю одного человека, он ничего не знает, второго, он ничего он не в курсе. У третьей женщины, которая там торгует, я спросил, он говорит, так траур уже отменили. Я говорю, да, траур. А я даже не в курсе, вот только ты мне сейчас сказал, почему, по какой причине траур. Потому что я новости почти не смотрю. Вот раз в день, там где-то ближе к вечеру, так это в конце рабочего дня, 7-8, я пролистываю, там у меня есть несколько таких лент, я просто так просмотрел, по заголовкам узнал, что, что ключевое, что важно, если что-то интересное, я открыл, прочитал более подробное, ну, так, чтобы быть в курсе всего. Я проснулась утром, увидела, все пишут, жаль, жаль, жаль, я думаю, что жаль. И загуглила. Ну вот видишь, ты утром проснулась, посмотрела в Facebook. Да. И ты уже знала, а я и уже... и Facebook, даже не чаще читала. Всего можно узнать все новости. А я не знаю, то есть из-за этого я как бы... ну... Прошла презентация, сразу в Facebook узнаешь, что люди думают по поводу этого. Да. И, скорее всего, это высказывается мысль общего пространства. Ну да. Так, мы у нас минутка и мы идем. Угу. А я уже думаю так, ну раз я приехал зря в парк, то надо уже как-то эту ситуацию все равно для себя использовать. Ну, конечно. Вот, там... знаешь, очень хороший, э, смотри, очень хороший навык. Возникла ситуация, и как я могу ее использовать в пользу для себя, потому что некоторые люди могут вот так вот прийти события не случается, да, вот смотри, реакция на не случившиеся события, да, и э, люди впадают в горевание, в такую в депрессию, или там в злость и зоианско, что ааа, вот отменили выставку, я хотел на нее пойти, да, вот как я могу, да, случилась ситуация, а что я могу, как я могу ее использовать для себя в пользу? Да. То есть умение, вот это есть умение, ну, управлять своими эмоциями. А кто не умеет, у тех они такие, знаешь, ну, автономные, то есть сами по себе. Продолжаем изучать эмоциональную сферу вместе с телесно-энергетическим психологом Леонидом Арланом. Давай, Лёня, теперь попробуем раз, разложить такую карту эмоций негативных и позитивных, какие они нам присущи, потому что на самом деле я удивлен был тем, что у нас соотношение негативных и позитивных эмоций один к четырем. И возникает, так? да, почему вопрос такой негативный, неужели все через боль и страдания в нашей неужели жизни? Неужели жизнь – это мрак? Нет. Жизнь – боль. Жизнь, боль, не, да, да, да, да, да. да. Не, ну, на самом деле, почему почему так? Потому что негативные эмоции, они жестче прописывают в подсознание некие новые навыки. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет и так далее. Вот, э, то есть через боль подсознание переобучается, такой некий автопилот, понимаешь? Вот, смотри, э, когда там жил был Зигмунд Фейт, он считал, что процентное соотношение осознаваемой мысли к ну неосознаваемой, не то что он там под низом, да работает где-то 1 к 20, ну вот например мысль осознаваемая, там я хочу купить машину mm -hmm. а внутри там возникает, а денег не хватит, а не достоин mm -hmm. а то все, пя... да, вот всякие внутренние страхи, сопротивления и так далее потом значит когда начали появляться электронные, там энцефалографы, там считыватели импульсов мозга, начало относиться где-то один к 100, да так примерно приели современные томографы определили э, одна осознаваемая мысль к пятистам тысячам неосознаваемых. То есть, ну, то, что называется, подсознание рулит. Ясно. Yes. это же какие термины нужно так. пройти. Вот, чтобы и, и наша, под, ну, естественно. Значит, и вот задача человека, задача сознания переобучить свой автопилот. Ну ясно, то есть человек должен всю жизнь ну, есть, век если живи, не век учиться над собой, да, то он становится более ну, уже, ну вот э то, что, э то, о чем да. говорит буддизм, да, быть, перестать быть рабом своих mm -hmm. эмоций, а начать ими управлять, не блокировать. Вот здесь ключик управления, не есть блокировка, да, контроль, не блокировка, mm -hmm. не остановка, а управлять можно усилить. Можно немножечко, знаешь, как вот громкость Плацовка уменьшить? Это самое худшее. Да. Потому что нас учили, ну вот мне кажется, что советская вот наша система, в которой мы еще учились, советская система образования, она, ну не то чтобы жестко запрещала все эмоции, но она далеко не склонна была по своей сути эмоциям э, вообще на них обращать много внимания, их позволять. Угу. Большое. Ну, уровне. какие есть были правила? Э, мальчики не плачут, то есть sure. мальчику боялась запрещалось день остается. Да. во многих Правильно. семьях говорят, что девочка должна быть обязательно женственной и еще какие-то ярлыки навешивать. Что она должна делать в последующей жизни и что не должен делать мальчик? Вот эти вот разграничения, они остаются у родителей. Ну, управляемым, когда ребенок слишком контролирует свои эмоции, то есть такой внутренний контролер, он силен. и он тогда растает и становится контролером. Да, и таким человеком легко управлять. Угу. То есть, если у нас, вы имеете в виду, если сильная авторитарная мать, мать например, uh -huh. в семье, да, то потом, когда вырастает ребенок, взрослый человек, он ищет себе уже партнера. ну он либо ребенка, сам, доминирует. если хватает сил сопротивляться такой маме, то со временем он сам таким становится а авторитарным, либо наоборот скатывается в состояние жертвы. Да, такого ну зависимого и человека да. женщину, будет именили, там, ну смотри три позиции либо либо с таким же становится авторитарным да агрессором да берем треугольник либо становится грехом либо убегает в наркотики в алкоголь ну, и так далее то, то есть уход. вот уход навсегда либо э, позиция сдачи так я подчинение да и ищет, соответственно, такого же авторитарного партнера. Это еще раз человек, который сам контролирует свои эмоции. Нет, это если в детстве его. была, если я в детстве была, его контролировали, а да. Ну и он приучается контролировать себя сам дальше. И тогда вот такие люди, вот очень половина где-то клиентов ко мне приходит с запросом, не испытываю, не умею испытывать счастье, да, вот несчастье в жизни, несчастлив. А я спрашиваю, что ты умеешь получать удовольствие, там счастье от выпитой чашки кофе. Там, от того, что ты просто полежал от и мелочей, отдохнул, от мелочей, да, вот счастье, это, это, это навык, да, это та же самая привычка, автопилот, умение получать удовольствие от каких-то простых вещей. Окей, okay, у нас остается еще немного времени, давайте разложим. мне интересно, все, какие эмоции, есть ли наиболее важные или доминирующие, или встречающиеся эмоции в нашей психике, или они все равноликие, э, это см, Смотри, я в своей работе использую четыре базовые эмоции и они, почему они базовые, потому что на каждой из этих эмоций вырабатывается отдельный гормон. Ну, называть гормоны не буду, чтобы а, не угонять. Увязка э, идет да, да, гормона да, с э, э, эмоцией, то есть физиология, химический, да. э, химический план и эмоционально-психический. Эмоциональный, ну, вот, смотри, я работаю с четырьмя базовыми эмоциями. Радость, Печаль, можно нарисовать крест эмоций. Радость вверху, внизу mm -hmm. печаль, злость и страх. И у каждой эмоции есть своя функция. Хорошо, давайте подробнее о каждой функции эмоций. У нас как раз это... А печаль это, и это радости, вот, раз, раз, раз, радость и как раз. Да. Вот радость, да. И это как раз самый большой диапазон. Yeah. Что такое радость? Это когда все, что происходит, оно в рамках ожидаемого. В рамках ожидаемого. Нет, предсказуемого, нет, предсказуемого да. Пример, ты э, шла на остановку, ждала маршрутку, да, ты ожидала, что она придет в течение двух минут, она пришла в течение минуты, радость, да, событие ожида ожидалось, и оно случилось, okay. да, если ты ожидала, что маршрутка приедет, ну да, пару лет назад, ну это уже было, наверное, лет 5-7 назад, зима, Выпал снег, я вышел там за полчаса до, до того, как я вообще должен был уехать на работу. Я понимал, что снег и маршрутки ходят плохо. Я вышел, я ожидал маршрутку, прошел час после того, как она должна была приехать, а ее все еще не было. Это печаль уже? Это глубокая печаль, а может быть даже и злость. Да, вот там, там был спектр мозга. Но вот печаль это реакция на то, что э, на утрату, значимого, но на утрату некого ожидаемого. Ну и функция, вот, например, радости, это принять, слиться с объектом радости, а функция у печали переструктурировать свое, свою жизнь после утраты значимого. Ну вот смотри, очень часто у людей, которые пережили некоторую утрату, там смерть близкого и так далее, возникает Некий, ну или там потеря автомобиля, потеря там здоровья, mm -hmm. да, возникает некий ступор. Что это такое за ступор? Вот сейчас немножечко все-таки как э, экскурс в энергетику. Э, что это за ступор? Это человек хочет жить по старой линии жизни, а она невозможна, потому что в этой старой линии жизни было, находилось значимое. То сейчас этого, необходимо эту линию создать себе новое будущее, новую стратегию, новый план событий. Там на полгода, на год, да, уже в рамках ну, того, что имеем. Uh -huh. вот. То есть горе, это оно служит для того, чтобы принять неизбежное, принять то, что уже случилось. И переструктурировать свою жизнь в новых рамках, в новых границах, в новых правилах. Uh -huh. Так, дальше по порядку. Страх и злость. Ну, давай начну с, со страха страх это самая сильная эмоция, да, у человеческой. Есть две, вот совсем фундаментальные, это страх и радость. Все. Ага. Потом от страха от страха рождается злость, и потом -за, после, mm -hmm. если злость не проявляется, тогда рождается горе. Страх, понятно, функция. Функция инстинкт самосохранения, проявление инстинкта самострахования и избавиться от страха. Вот фраза "перестань бояться" она вообще, ну это невозможно. А не действует, не действует не работает. Для того а чтобы пустые избавиться пустые да. да, это как успокойся, никто не успокоится. Да, то есть избав... выключить страх невозможно, это инстинкт самосохранения. Это как красная лампочка, такой, аларм, аларм, да. нас сейчас будут уничтожать. И справиться со страхом можно только развив в себе некую силу. То есть боишься, допустим, водить на... ездить на машине, да, сидеть рулем, нанимаешь инструктора и обучаешься. Все. Преодолевание Пре... Развивая навыки, угу. не преодолевая, не ломая себя, угу. не преодолевая, а развивая навыки, которые, которые позволят справиться с тем событием, которое вызывает страх. Потом навыки и твоя, твоя сила становятся большими, а страх остается, но он становится очень маленьким. Конечно, да, принцип и такой. Все а вот, что вот, злость? Сейчас, злость, злость. Вот это вообще удивительно, обожаю работать со злостью, потому что это сам одна из самых запрещаемых эмоций, в нашем обществе на нее вот в нашем скажем, постсоветском пространстве mm -hmm. синговском у нас запрет тотальный запрет проявлять злость. А согласен ли ты, что религиозное сознание, в частности христианское, оно тоже этому способствует? Да, Потому да, что да. Христианстве злость нельзя, ты должен быть кротость и смирение, говорит нам. Вот. А что такое злость? Злость ⁇ это реакция на нарушение границ, когда твои какие-то границы, твои правила, твои убеждения, вот твое жизненное пространство, твои вещи, их нарушили, то есть его заб, ну, забрали или попытались забрать. И злость ⁇ это реакция, человек реагирует на то, что пытаются отобрать у меня значимое. Естественно, хочется отобрать, ну, вернуть назад. Вот. Поэтому злость блокировать ни в коем случае нельзя. Ее необходимо конструктивно проявлять. Так, как конструктивно проявлять злость? Если хочется э, взять огнемет или бензопилу, как Наташа недавно рекомендовала, э, взять бензопилу и все попилить вокруг. А ну, как, э... надо... <с> знаешь, <с> когда. <с> Ну, Просто, ты знаешь, ну это сублимация, это почему люди, почему сейчас много много подростков смотрят фильмы ужасов да. и почему сейчас очень много триллеров там с убийствами, потому что много накопилось внутренней невыраженной злости, а злость необходимо направлять по эм, направлять к источнику, то есть человек вызывает у вас раздражение, зло. вы на него злитесь, да. а сбрасываете злость куда? Дома, там, на собачку, да. на кошечку, на супругов, на детей, там, на человека, который едет с вами в транспорт, то есть, угу. но не по направлению к источнику. Угу. А необходимо там отстаивать свои границы. Ну а можно, например, пойти в спортзал и заниматься... Это сублимация, она, конечно, снизит интенсивность злости, но, она, на... не... но, но она ее не, но не уберет источник. Всегда под злость. Все и ты заблокируешь себя. Ты скажешь, ты, если ты много раз будешь вот так вот сублимировать и говорить себе, что по отношению туда, к этому источнику злости нельзя проявлять злость, то внутри тебя разовьется привычка, да, что по отношению к этому я не могу злиться, не могу отстаивать свои права. И тогда это трансформируется а в горе. Значит, правильно а, наорать. Да, ну, на не, не нарать. Ну, аккуратно, да, но опять же в каждой ситуации индивидуально, да, но отстоять свои права. Слушайте, а если бесполезно отстаивать эти права, но не получается, этот человек тебя не услышит, либо наоборот он предпримет меры, которые потом тебе фатальную вещь какую-то принесут. смотри, это... ну ты сейчас, вот в каждой, вот честно, вот как, как практик, да, я говорю, нужно работать, искать решения в каждой ситуации индивидуально. Вот такие вот общие вопросы, ну, я могу дать общий ответ. Да, это, Чем это больше сопротивления. конкретные, они все равно не помогут. Да, ему, то есть, да, да, то есть для да, этого да. нужно, вот если Бой. есть какие-то проблемы, это нужно обращаться к специалисту, ну, вот ко мне, например. Разделять ситуацию, мы да. пытаемся еще гипотетически какую-то ситуацию родить, чтобы а, кое-как это все воспринималось. Ну, Но понятно, что общие да. вопросы и общие ответы без этого не будут. Ну я вам так скажу, когда говоришь человеку прямую то, что ты о нем думаешь, как-то все проще становится. Ты знаешь, проще а, кому? А, с, мы себе. себе. Вот себе. смотри, тому, говорит, вот да. смотри а, большая часть людей, вот, которые ко мне приходят, а, люди, которые не умеют ну, найти себя, не умеют отстоять свои права, вот, вот, вот то, о чем ты спрашиваешь. Да? И мы, мы начинаем с навыка, кто есть я, да? и что я хочу на самом деле, формирование своих границ. Умение сказать, что я хочу. И как только люди начинают заявлять о себе, знаешь, как-то вот показывать свое пространство, что вот есть я, вот я, я хочу вот этого, или я не позволю этому случиться там чему-нибудь, то окружающие, формировать свои границы, то окружающие начинают эти границы слышать, чувствовать и уважать. Ну и отлично. Людям, всем милым не будешь. Абсолютно, да. Не, мы же не пять капец, да и мне нужно быть все, милым не нужно стараться. Все, ребята, будет. мы не будем стараться быть милыми, но э, хронометраж, плейлиста Народного радио будем соблюдать. Время нам завершать нашу беседу. Этот интересный энергетический психолог Леонид Орлан, который у нас еженедельно выступает экспертом в шоу Мозгов. Спасибо, Леоня. Пожалуйста. Будем рады видеть тебя на следующей неделе. Обязательно.